Так, будет. Лё, так будет? Посмотрите в камеру, присядьте. Я... Не-не, я уже все Так у нас прямой эфир потихонечку происходит. Смотри, уже кто-то, два человека были. Что мы делаем? Мы, короче, выяснили, что есть популярнейший рэпер, которого зовут Большой, Большой Ребенок, ребенок кассета. кассета. Большой Ребенок Кассета. И решили выяснить, что за... Может перевернуть? Потом. Решили выяснить, что за тексты этот человек пишет. Как мы поступим? Мы заходим в ВКонтакте, э, вводим, получается, его, ну, смотри, мы выясняем самую популярную его песню. Давай, давай, давай. Потом, э, когда выясняем самую популярную песню, мы открываем ее текст и э, мы прочтем его. Но ну, мы хотим, потому что... Мы хотим? Музыкальность сначала. Музыкально. Не, не, не, мы просто будем сразу читать текст. А, сразу текст. Их бэйби тейп. Как это делается? Биф сначала, ну, да. Большой. Ребенок. Проплачем, блядь. Проплачено. Проплачем. Так, и первое, что вылазит нам, это ä, Flip from Twork. Да, типа. <связь> <связь> <связь> это <связь> то, что мы <связь> открываем Ну ладно. <связь> да. Давай это и прочтем, что ли? Давай. Давай. Поехали. <связь> Таким образом а, мы каким будем воспроизводить да, словесно, значит, Савелий будет читать основную партию, а я буду воспроизводить словесно те куски, которые в скобках, так называемые, Наверное, эры, эры. Эры. Настолько, насколько у нас получится это сделать, М -м. и все. Ну, что, да, Давай. Значит, песня, название песни какое? Название, а, название песни, песни... Да. хуйня какая-то, я скажу, какое не знаю. Флипфон, фон, фон, фон, фон, фон, фон, фон, фон, фон, поехали. фон, фон, фон, фон, фон, фон, фон, фон, фон, фон, фон, Эй, эй, эй, пум-пум, пум-пум-пум. Пожалуйста. Глок-савантин и скоуп. Это телескоп, оказывается. Коп у дома, броки дает доп в водосток. Курим-пон, мне пох, дым в потолок. бензо мутит доп. Это раистворк, наверное. Наверное. Ну, да, да, да. Далее следует словам. Flip from frog. Ну и типа это. Восемь раз. раз. Поехали по куплету. на квартале. Городская суета. Бур-бур. Бур. Бур. -бур, -бур, -бур. Может, а, может, бр... А, это брр Ну, не знаю. Так написано. Бур, блядь. Ну, что? Бур. Доп-мэджик. Им нужны простые чудеса. <пиш У тебя есть сумка стиля, но она не та. Бэйби в теме, а ты просто в системе. Бра. Бра. Знаете, что такое бра? Это, короче, когда лампа приделана к на стене. Ну, типа того. Продолжаем. Ну, бра, наверное, это имел. Остаюсь в цел. Это лазерный прицел. Кра. Мусора слили бюджет, ведь я не удел. Нахуй копов. Я один и десять сук, бич, а пимпин, на экстендаклип 20 пуль, я скари пимпин, пум-пум-пум, да, это бэк, Деньги на полу, я курю горилла-глу, все купю рыблу, money long, орланда-блум, просто тут много было, Человек должен додумать, видимо. Сам связку, связку, да. Полюблю Рей на кровати твоя бу. Ну, бу. Да. Мусора да. хотят улик, но я их наебу. ебу Дай мне Rose, Черный Ройс или Фантом. Фанта стала Purple. Была цвета Лембо. Бензомани, мой брат, <свист> не без дивиденда, мой долг в бендо, экстендо, да, я рэмбо. г кра кра Дроп-топ, драйв-бай, тэп, биг-дог. Нужен лин, нужен зен, а где мой чертов док? Я просто знаю, знаешь, вот, за, я сам спрашиваю, где мой чертов док, блядь, я время думаю. Линзе. А потом думаешь, что такое док, блядь Вы его знаю, да, типа, ну, Дальше, дальше слова, Не, я, я, я, я нарушил стих Еще раз Drop top, drive by, tape big dog Нужен лин, нужен зен Где мой чертов док? Да? Нужна... Трипл дабл Я мутамбо Я курю OG Gigi's up Goes down Т. Д. О. Д. Ты сказал, ты гекста. Ты не в разработке. Нига. Нажимаю триггер. Видел, я работал. Нига. Устал после работы. Мистик, style стиль. Это мой стик. Из-за кулис палю твой лик, но даже не оставлю блик. Кра! <сíck> большое <сíck> спасибо. Еще а, еще есть? не припев. что тут еще есть? Припев, еще поню, еще припев, еще. А, припев, мы припев можно делать. Ну, вот. Хотим выразить большое спасибо э, человеку, который называется большой ребенок-кассета. Мы, например, с Игорем Игоревичем очень сильно оценили эту поэзию, прямо трогает до да, глубины души. И э, хотим сказать, что пиши еще, пожалуйста, братья, пиши еще. Что нам люди тут пишут? Привет. Всем привет, друзья, всем привет. А мы, короче, а вот это, когда мы так делали, они все, короче, не правильно? Видели все? Нет, они просто телефон переворачивали, посмотрели. Ну ладно. Все, большое привет, слушайте хорошие стихи. Вот, например, такие. Очень красивые, что. Ну, знаешь, типа, на уровне Высоцкого или даже выше. А, да, нет. Ну, типа, конечно, жестокого карателя Круал Дикта не переплюнут. Круал Дикт это. Миша Дош, конечно, вещь не Но это было близко. Всем спасибо больших вам успехов.